Привет всем! И сегодня распакуем медиа-мод для GoPro шестерки или девятки, как кому удобнее. Этот медиамод пришел ко мне уже пять дней назад, просто некогда все было распаковать его и заснять. Как сами видите, Глупро сильно не придумывает какие-то шикарные упаковки, как другие компании. Просто пакетики какие-то и все. Вот комплектация. Коробка. Пожизненная гарантия и сама упаковка. Болт крепления. Одна площадка и сам медиамод. На девятку медиамод уже идет с дополнительной ветрозащитой. Не то что на медиамод для GoPro 8. Но это ветрозащита проверим подойдет или нет и инструкция что как делать все коротко и ясно Медиа мод уже оснащен как бы такими более менее герметичными дверцами такими на, на контактную группу вот выглядит на восьмерку вот так вот а на девятку вот так вот и расположенная все отверстия на тех же самых местах, и микрофоны будут то же самое, я думаю, что, что будет то же самое, что и на э, медиамоде для восьмой модели. Тут внутри ничего сверхъестественного нету, я даже делал обзор, вот можете посмотреть наверху, что там внутри, э, стоит ли он своих денег. И теперь посмотрим, как надевается вот эта ветрозащита поролоновая. А, Все нормально, тут внутри такая как бы э, пластиковая рамка, и на нее надет этот э, поролон. Все. Основные микрофоны стоят не здесь и не здесь, а стоят здесь. Даже теперь я уже на свете виду, вижу сквозь все это. На восьмерке вот эти микрофоны стоят вот так вот направлены. Так я думаю тут ничего не изменилось. Тоже будет то, то же самое. Также снимаем дверцу с девятки. Открываем дверцу на раме. И вставляем... Все вставилось, все защелкнулось. Видите, сразу Media Mode Connected и что вот новшество. Видите, индикатор звука показывает. Так что дальше делать. Этот микрофон включен наперед. Нажмите меню, чтобы изменить. Шорткаты. выбираем вместо линзы так Медиамод. мод хорошо так у нас теперь вот здесь стоит медиа мод нажимаем front back и камера-микрофон должно быть как стерео. Смотрите, микрофоны стерео, но не пишет камера микса, пишет стерео. То наверное правильнее будет камера микс back и фронт ой тупит гупро девятка стала больше чем гупро восьмерка насколько больше толще не больше а тольшь толще а так почти почти одинаковые сейчас сниму вот эту защиту Пожалуйста, вот, смотрите, почти что одинаково, чуть-чуть, теперь чуть больше, ну, как и сама камера, чуть больше, проверим, это не очень подходит, если бы китайцы начали делать для восьмерки, я бы его приобрел, а вот тут нормально держится, но я уже видел, уже на его, надели мех, здесь, mini hdmi usb type-c и 3.5 jack все ничего нового и два э, холодных башмака включение-выключение камеры дублируется и старт записи ножки достаются но только уже накрепление будет немножко потяжелее прикручивать. Я имею в виду на такое крепление. Тут уже будет болт упираться вниз этого медиамода. Все, ничего не шатается, как другие говорят. Им шатаются ножки. Просто надо хоть чуть-чуть затянуть эти болты. Все. Будем делать тест на улице. Передние микрофоны, задние микрофоны и стерео. Так что, как-то так. Выбрались мы на улицу. И теперь проверим, как записывает звук медиамоды восьмерки и медиамод девятки. Медиамод восьмерки, он оригинально без всякой ветрозащиты. Просто включена на камере автоматическая ветрозащита. А на медиамоде девятки уже есть оригинальная поролоновая ветрозащита. И тоже включена программная ветрозащита. Иногда продувает э, не сильный ветерок. Может э, на GoPro восьмерке вы услышите этот э, ветерок. А на GoPro 9 я думаю, что вряд ли, вряд ли надо э, ждать ветреной погоды, чтобы проверить, насколько э, продувается э, эта ветрозащита поролоновая. Итак, включены передние микрофоны на обеих камерах. Вот так записывает звук. И теперь я включил задние микрофоны. Наверное, вы будете слушать немножко похуже. И я попробую камеры переставить от себя. Теперь камеры направлены от меня. На экранчике GoPro 9 я очень хорошо вижу, как показывает индикатор звука, правда перегрузов он не показывает. раз два три, раз два три, нет перегрузов он не показывает, просто показывает как индикацию звука и все. так что теперь включены задние микрофончики на обеих камерах и вот так вот записывает звук в сторону задних микрофончиков как я говорил это микрофоны стоят один друг к другу так что не думаю что большая разница будет по звуку но вот есть так как есть и теперь я переключился на микрофоны как бы по версии GoPro 8 они называются стерео, а по версии GoPro 9 называется камера Mix. Не знаю, это теперь будет записывать микрофоны камеры GoPro 9 или, или тот же самый стерео режим, обозначенный только по-другому. Включаем обе камеры. И вот так вот записывает микрофоны GoPro 8 и GoPro 9, только уже в режиме стерео. И теперь я разверну камеру на себя. Так, камеры на меня. И вот так вот записывает звук GoPro 9 и GoPro 8 на стерео режиме.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 Теперь режимы э, стерео. И вот э, с одной стороны как бы слышно немножко э, аэродром. Попаду ветерок вот как раз. И я поключу камеры вокруг. Может что-то и поймается. Да, ветерок стал больше счастью и вот так вот это теперь левая сторона камер и теперь правая сторона камер э -э перед вот теперь вот так вот записывает и э -э теперь записывает звук сзади теперь режимы э -э стерео и вот э -э с одной стороны как бы слышно немножко э -э -а аэродром подул ветерок вот как раз и я подключу камеры вокруг может что-то и поймается да ветерок стал больше к счастью и вот так вот это теперь левая сторона камер и теперь правая сторона камер Перед вот теперь вот так вот записывает. И теперь записывает звук сзади. И вот так вот записывает звук обе камеры. Но уже на свои встроенные микрофоны. Это GoPro 8, подул ветерок вот как раз. И GoPro 9, тоже подул ветерок как раз. И на камерах включена автоматическая ветрозащита. И вот так вот записывает звук встроенные микрофоны на обеих камерах и теперь на обеих камерах стоят одинаковые микрофоны просто один с меховой ветрозащитой а второй с поролоновой ветрозащитой когда вы подключаете микрофон к медиамоду вам можно уже тогда выбирать между настройками микрофонов Первая настройка это будет как режим стандартный микрофон. Если не хватает звука, тогда включается стандартный микрофон плюс. Камера добавит вам 20 дБ, если не хватает. Потом идет Powered mic. Это будет микрофон с питанием. То же самое Powered Mic Plus, это когда камера добавит 20 дБ дополнительно. И последний режим, это будет линия э, In. Можно подключать какие-нибудь музыкальные инструменты или, или караоке машину, ну и так далее. Так вот, включаем на стандартный микрофон оба. И здесь уже, как вы видите, этот шорткат уже недоступен, э, не так как включен микрофон. Смотрите, отключаю микрофон, шорткат, э, кнопки быстрого доступа доступны. И включаю микрофон, и сразу получается, что эти кнопки доступа быстрого доступа уже недоступны. Хорошо. Включаем запись. Как раз подул небольшой ветерок. Теперь оба микрофона от меня. заднюю сторону. И вот так вот записывает звук GoPro 9 с медиамодом и подключенным стандартным микрофоном от DJI и вот так вот записывает звук GoPro 8 с подключенным медиа модом и к нему подключенным стандартным микрофоном от DJI. Теперь обе камеры направляю от себя, это значит, что оба микрофона стоят как бы направлены ко мне и вот так вот записывает оба микрофона встроенные в разъемы 3,5 мм на медиамоды вот летают вороны может слышите и и вот так вот качество звука на одинаковых микрофонах вот такое так что такой тест с микрофонами. Конечно, тут уже будет, как говорится, качество такое, какое даст микрофон. И медиамод уже тут как бы участвовать будет минимально. Только как проводник между микрофоном и камерой. И теперь поставил на GoPro 9, на медиамод подключил э, стереомикрофон от Олимпуса. Я не знаю, Медиамо записывает стерео или нет. Но мы это попробуем. Как раз сейчас над облаками летит самолет где-то. И я попробую. Теперь я говорю в сторону, в левую сторону камеры. Точнее, в левый микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь я говорю в правый, правую сторону микрофона раз 1,2-3-4-5. Раз-два-три-4-5. И теперь я говорю по центру микрофона. Раз, два, три, 4, 5, Раз-два, три, 4, 5. Вот так вот записывается э, э, с, наружный стереомикрофон на GoPro 9. И вот если не знаю, есть ли какая-нибудь разница что стерео, что моно и немножко ветерок подул дно, вряд ли будет слышно через такую ветрозащиту. Я специально кручусь, если разница в ушах или нет. Вот как-то так. Это был стереомикрофон Olympus ME, по-моему, 51W. Так вот, такой сегодня был тест, скучный, конечно, тест, но для кого-то он очень даже будет нужным, сможете принять решение, нужного вам медиамод, не нужен вам медиамод, хороший он, помогает, не помогает, пишите все свои комментарии, и я на сегодня с вами прощаюсь, с вами был Саулюс, и до следующих встреч, чао, пока!